Надежда Галдуна, Ленгер. и разум. Есть кто Кто за постановку говорит? Кто за принятие данной подвески? Прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Кто возбуждался? единогласно. Прошу вас, Надежда Галдуна. Уважаемые Федерации, субъектов и обращения, в котором нам предлагают числа реализовать по предложению Центральной Федеральной комиссии, тех а, Центральной Федеральной комиссий, на которые мы полагаем возможное возложение полномочий от нуждойной Федеральной комиссии при проведении выбора государственной думы, Федерального собрания Российской Федерации А7 а 7-го Для того, чтобы реализовать данные наши правды, подготовится соответствующий проект установления которые, собственно говоря, сегодня предлагается принять. На территории Санкт-Петербурга, как вы знаете, в Российской Федерации оборудованного вознаграждения в этом собирается в трубов с номером 211 по 218. В ПЦИ тельсик в апреле месяце была проведена предварительная тренировка потому как будут осуществляться работа системы выбора, в том числе по победению Итогов и установление результатов выборов. На данной тренировке была предложена модель, по которой на все все полномочия восьми опухоли комиссии были возможены на соответствующие тихи. А данная тренировка прошла успешно, организационных не сборов нет. Системная администрация территориальной фестиваля комиссии а тренировались в соответствии со всеми нормативными документами. В связи с этим предлагается предложить рассмотрение. Центральная избирательной комиссии. следующее распределение полномочий отдельных избирательных комиссий по типам образованных в городе Санкт-Петербурге. 211 округ город Санкт-Петербург, восточный тип номер 5. 212 город Санкт-Петербург, западный тип номер 26. 213 северный тип номер 14. 214 северо-восточный тип номер 4. 215 северо-западный, тих номер 13, центральный 216, тих номер 16, юго-восточный 17, тих номер 23, Южный 218 тип номер 28. Данное предложение номер 27. Данные предложения готовились в том числе с учетом принятого и действующего Санкт-Петербурга закона по лубку депутаты по дальнейшему приготовлено также возможного вложения помочь 25 окружных а разбирательных комиссий на ТИК. А в связи с этим 8 продержать. Коллеги, есть а, ли Мы еще не предвидовали, вот из этих территориальных комиссий кто-то будет одновременно выполнять функции окружной в ЗАГС может, может. Могут, да? да. Будет совмещена наша работа с будет территориальной комиссией или неизбежно развести работу? по цифрам 28, 28, 28, 28. Может быть, есть смысл уводить чтобы ускорить принятие закона по увеличению числа все есть, есть обращение. более того, есть проект, который подготовлен к губернатора. А да, давайте еще раз прогулируем Хорошо. Я думаю, что это вопрос, который очень актуален, он вот сейчас а не сдерживает рассмотрение вопросов повестки, Обязательно, когда обращение подготовим, коллеги, предметы рассмотрения. Есть ли возражения по возложению на именно эти передряные избирательные, избирательные комиссии по ламочам, в результате избирательных комиссий по нужным депутатам государственных Нет, да? Уважаемые коллеги, здесь присутствуют а, председатели передряных избирательных комиссий которые, возможно, не возложны к полномочиям и предпринимателям комиссии. Выступая несколько вопросов по регламентам, я прошу вас, уважаемые коллеги, согласны с Я сам отвод, если, если я не совсем юридический криминологию. Ну, не... Спасибо, спасибо. Это ваша решительность и поддержка, и деятельство очень системный. Тогда с вами уважением, <связываем> у коллеги, встанут вопрос на голосование. Кто за принятие данного решение прошу кто против? Кто воздержался? Клиния депрессивная за что спасибо. Уважаемые коллеги, хотелось бы после принятия данного решения еще отрементировать, э, исходя из э, знаний процессов, которые сейчас присутствуют в Центральной избирательной комиссии, такой были. Э, мы отременировали, как все совершенно правильно сказала Надежда Гвардовна, именно по этим Центральной избирательной комиссиям. по выбору государственной После голосования с Центральной избирательной комиссией. Даже, наверное, выкратное по согласование, поскольку представляли мне этой Федеральной избирательной комиссии, к вам винировал следующий. Предварительное уведомление Центральной избирательной комиссии о том, что у вас возможно полномочия мог и на это есть. А предварительное согласие тоже есть. Так же, как со стороны всех остальных судебных Российской Федерации, будет предложены имени территориальные избирательной комиссии. Но рассматривается концепция. Центральной избирательной комиссии, пока еще не вышедшая вам против какого-нибудь документа, а возможно послание на все субъекту избирательные комиссии полномочий всех опущенных избирательных комиссий. Да. Это правильная реакция. Это правильная реакция. Ну, выглядя возможно, это запустимая реакция. Поэтому мы вносили. Это предложение после голосования в Центральной избирательной комиссии в установленной неделе в срок, при проведенной тренировке, на возможности. Хорошо? То есть, может ну, то, что от нас, наверное, смогут Коллеги, спасибо за рассмотрение основного вопроса. У меня есть маленькое выступление. Я надеюсь, как коллеги, вы его приняты. Не выражаете в раз. Кстати, я хочу сообщу следующее. Прошу принять к информацию в связи со распространением средств массовой информации недостоверных достоверных сведений о результатах проектов, которые сейчас рекламируют. Действительно, 29 декабря 2015 года городской был получил план проектов для выбора человека. 12 января -го началась проверка. Она завершилась 1 марта. Однако дата 2 марта. была был определен в желудком констатации. Проверка осуществляли в предыдущем режиме. Объект проект стал весь массив финансовой и хозяйственной рекомендацией за 2014-2015 а год. Работает по Проверка завершена. 8 апреля комиссию первого акт, для сгонки и подготовки замечаний. Распространение служебных неправильной информации из него невозможно. Именно об этом корректно заявляет 10 прессе который в счетных палате, и лопатников в том и 2 апреля будет подготовлено соответствующее замечание, перед которым еще палата для учета и подготовки к отчета. Выводы, выводы сделаны в акте в предварительной большей части санкт петербург так как не основаны на действительных обстоятельствах и договорах. В настоящее время отнесли членами членам Санкт-Петербургской избирательной комиссии сотрудников Моргопадов. С об в акте в интернете обращаются к членам справа решающих вопросов. Можете получить у заместителя председателя комиссии конверта Натальи Колизии. То же самое касается готовящихся замечательно. Без сожаления, совершенно поработать, отношусь к распространению медостамерной информации. Это не остальное процедура Санкт-Петербургской избирательной комиссии по формированию лидера избирательной комиссии плановой работы, по подготовке выполненных результатов государственных дневник и законодательных собранием. Всего чайного. Коллеги, как с предложением, с Проверку недостателем в большей части сведений, которые содержатся в сообщениях о том, что он и средств массовой информации. Проверка остается, еще раз скажу, получит председательный вопрос, Они не соответствующие Мне кажется, наличие, не Полагаю, что так, скажем, правильно делать. Прошу Михаил Юрьевич, правильно ли я понимаю, что сейчас идет срок подачи возражений на этот в том случае, если что в итоговом в учете те или иные вопросы будут отражены по-другому. И отчет на так может отличаться Хотел бы обратить внимание, что проверки, то есть он отправляется в объявляющуюся срок для подачи недорожения. До этого момента проверка не считается возможной. Соответственно, сравнении с этим А у меня вопрос, а мы говорим, что это будет Мы вопрос А, если не решение, вот просто да. Вот, а так вот за Ксения сидит. Вот, давайте спросим. Ксения, а откуда вы, вы взяли армию? Ну, ну я что я вам в Вы вам скажете сейчас. Вы же написали целую заявку, которая прочитала. Да. Человеку наружности. Человек не примерно. Даже в прокуратуре. Прошу придерживаться регламентом, то есть обсуждение можно осуществляться между членами комиссии, все знают положение актуальности. Есть система компетенция прокуратуры. Нам есть строить, уважаемые коллеги, даже так, которые мы готовы выделять прокуратуру. Для того, чтобы исключить пункт актер со стултальным, не расстаем информацию, не доставляет информацию. И для возможного проведения оперативных или каких-то эффективных действий по управлению источников стратегии. Поэтому обращение, скорее, пока не ограничен, прогулите, я прошу подъезжать на обращение. Так, У меня вопрос, Дмитрий Юрьевичевич. Да. Я попросил вас. Дмитрий Юрьевич отметил, что в акте что комиссия с фактом не согласна, что, да, что там не доставили сведения. Какие сведения вы считаете в этом акте или не оставили? То, содержится совет, не что в А какие? Я, я, я. я, надеюсь, я не больше я. Больше нет, больше нет. Больше. Не, ну это же является основанием для запроса уроков. То мы сейчас проголосуем, а потом уже посмотрим соответствует а соответствие действительности. Нет, можем не можем сказать, если у вас есть желание, вы можете подводить соседчику Там 133 страницы, что сейчас Дмитрий будет все зачитывать, страницы и возражения на них. Нет, помочь, это тема, не Если нет, мы нет. направляем в прокуратуру, указывая, что там недостоверные сведения, пусть хотя бы какие-то недостоверные свидетели. Дмитрий Юрьевич, а. все-таки предметом обращения в прокуратуру следует установление источника распространения служебной информации, которая задержана может в том числе недостоверную информацию. И полоскать это за нашим столом, я говорю, некорректно. Владимир Сергеевич Лопатин воздерживается в комментариях этого. А кто? Правильно, Правильно. Правильно? Правильно. Да. Да. Вас, уважаемые коллеги, я считаю, что материалы э, на контрольно проверки контрольной счетной палаты в настоящее время должны стать предметом рассмотрения прокуратуры и собственных органов и как нужно рассказывать никогда на мой То есть более действительно доставенности или недоставилость всех среднего отличной страны участников на мой взгляд, этого вопроса, было что я Да, действительно. Речь идет о распространении информации, а не только качественной качестве а информации. Я выясняю, что это Да, можно, да, коллеги, я, может, да, немножечко в своих личных условиях я вижу, основная суть именно запрос этого состоит в том, что до того, как акт вступил законную силу, а они приобрел да, легитимность, а некие положения данного акта, они не стали известны в прессе и были доведены да, до а, всеобщего обозрения. Соответственно, есть определенный источник, который позволит себе информацию, которая по закону является невозможным распространения на доступне с его акта, данную информацию распространить. Вот мне просто, было интересно при помощи прокуратуры узнать, какой источник может быть в контрольной счетной палате, я хочу сказать, может быть, я предполагаю. А, да, определенным образом. Определенным образом распорядилась служебная информация, которая он не имел право открыто распоряжаться до момента, пока данный акт не спустился. Мне кажется, да, что это ваш да, допрос в да. прокуратуру пользоваться Смотрите, право, я не, не знаю. что не Коллеги, все-таки я прошу ограничить, да, рассмотреть распространение информации, которая не может быть в момент сступления в силу, средства массовой информации с определением и у меня очень сложное положение, потому в силу своих личных обстоятельств я не знаю ни с автором, ни с публикацией, но я не знаю, большое вообще большая новость была, чтобы не говорить, я в курсе, что была какая-то проверка, что там есть какие-то проблемы, но не более того, может, вы как-то дадите себе возможность познакомиться со всем этим голосованием? Безусловно, я свое своем выступлении сказал, что можно ознакомиться с актом и с замечаниями, которые готовят более, там можно принять участие, когда эти замечания и предложения не замечены. На торгу Вместе с тем сейчас идет оценка Оценка уже разная. Назовем информацию о части несовпадающих актов. Я вам убедительно это говорю. И несовпадающие акты. И вот это интересно. Это очень интересно. Коллеги, есть еще? Я прошу Я да, да, может это быть, просто, председатель, направить форму да, Мы это не читали, это. мы заграбатывали. А, а, а, а, а, а это что это, это, это, это, это. Это. Так а председатель сам вправе. Председатель будет С вами не как бы такой про... касаем... информацию. Давайте сделаем прирыв, познакомиться с нашим после этого. идет исключительно до получения проверить. Коллеги, я убедительно вас прошу без перерыва, потому что протокольное поручение действительно обеспечит поддержку обращения Я буду вам в за это признательно. Вы вместе с тем вопрос о утечке служебной информации, средства массовой информации не будем привести в душе здесь за может, кроме Ольги, Валикова, Ольги Леонидовны, об этом знаю и читали, об этом не знаю и читали. я прошу продолжать. Коллеги, с, с вашего разрешения я ставлю на голосование вопрос, поставленный а, к Лидии Ильичу Терасеву о согласовании, не об этом, вопросе. кто за данное предложение, прошу проголосовать, кто за. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Четыре. Ну вот, такое решение получено. Все благодарим. Спасибо вам, уважаемые друзья. Завершили заседание. Всем пока.